Здравствуйте, меня зовут Юлия, я являюсь экспертом по брендам компании Equip Group. Сегодня речь пойдет об оборудовании итальянской торговой марки VEMA. Это блендеры. Основная задача блендера – измельчать и смешивать. Основной рабочий элемент – это острые стальные ножи, вращающиеся на огромной скорости. Система ножей превращает продукты в нежное пюре, измельчает орехи, дробит лед, шинкуют овощи для салата. Различают стационарные и погружные блендеры. В ассортименте VEMA представлены стационарные модели. Конструкция такого блендера предполагает наличие емкости с крышкой, в которую загружается продукт. Блендеры VEMA линейки FR представляют собой аппараты, предназначенные для приготовления напитков из фруктов и молока и любой другой жидкости. Модели различаются между собой количеством стаканов, их объемом, а также материалами, из которых они изготовлены. Основными особенностями блендеров в данной линейке являются специальная скорость вращения, благодаря которой сохраняется свежесть используемых продуктов, мощный двигатель, возможность регулировать частоту вращения, оснащение ножами для смешивания и конусом для взбивания и перемешивания. Блендеры оснащены крышками с дозаторами, материалом корпуса является полированный алюминий, а материалом кувшинов поликарбонат или нержавеющая сталь в зависимости от модели блендера. Линейка блендеров VEMA представлена моделями FR 2002, 2005, 2010 и 2055. Модель блендера FR 2002 оснащена кувшином из алюминия объемом 1200 мл. Блендеры моделей FR 2003 и 2003L оснащен двумя кувшинами, один из которых имеет в своем составе лезвие, а другой конус. У блендеров модели FR 2003 Кувшины выполнены из прозрачного поликарбоната, их объем составляет 1200 мл. У блендеров модели FR-2003L кувшины выполнены из нержавеющей стали и каждый из них имеет объем 2 литра. Модели блендеров FR-2010 и 2010T оснащены кувшином объемом 5 литров, изготовленным из нержавеющей стали. Данный кувшин имеет специальную конструкцию, которая позволяет получать порции мороженого, соответствующие размеру лотка. Поэтому данные модели подходят для применения в заведениях, где производят и реализуют это лакомство. Модель блендера VEMA FR-2055 позволяет готовить коктейли с дробленным льдом в составе. При этом рекомендуется использовать лед кубиками полой формы, чтобы не повредить конструкцию блендера. Кувшин блендера модели VEMA FR-2055 Inox выполнен из нержавеющей стали. Объем кувшина равен 2 литрам.